Даже не видео презентации, а коротенький доклад. Вообще сигнальный лимфатический узел, если напомнить коротко, это узел, в который в первую очередь, от которого в первую очередь осуществляется отток лимфа от органа с учетом его анатомических особенностей. Тем самым, визуализируя первый лимфатический узел, мы можем сделать вывод о состоянии всей региональной лимфатической системы. Существует много методов выявления сигнальных лимфатических узлов, основанных на контрастных препаратах, с использованием красителей раздиозатопных методов, а также комбинированных. И в зависимости от этих методов существуют множественные трассеры. Это и радиоколоиды, и красители, и индоценин зеленый, и гибридные красители. Мы в нашей клинике используем препарат на основе индоценина зеленого, который обладает методом флуоресцентной лимфографии по принципу того, что в инфракрасном свете препарат распространяется по лимфатической системе, он является лимфотропным, и при инфракрасном свете вызывает специфическое свечение данного препарата, и что позволяет облегчить визуализацию лимф... Лимф... сторожевых лимфатических узлов. Если представить короткое видео по детекции сигнального лимфатического узла при раке шейки матки, то мы используем... Внутристромальную инъекцию в шейку матки в сочетании поверхностной и глубокой инъекции, которая вводится на 3-9 часах условного циферблата в шейку матки В дальнейшем, через, в рамках диагностического окна, которое составляет в среднем от 3 до 5 минут, в инфракрасном свете мы видим распространение контраста по лимфатическим протокам И можем визуализировать первые лимфатические узлы на пути лимфотока от матки Существует три специфических пути лимфатока от матки. Самый часто это вдоль маточной артерии и лимфатические узлы сторожевые расположены в зоне бифуркации наружной внутренней подвздошной вены либо артерии в коллекторе наружных лимфатических узлов. Также может быть метастазы в парартальную зону вдоль яичниковых сосудов, а также вдоль круглой связки матки в зону паховой связки. Тут мы видим, что при специфическом свечении лимфоузел активно копит контраст. Он является первым на пути лимфотока. Происходит его выделение, диссекция от наружной подвздошной вены и его дальнейшее удаление. При этом лимфоузел достаточно видно крупный специфически вероятнее всего измененный и поэтому он обязательно отправляется на срочное гистологическое исследование потому что при опухоли шейки матки от этого напрямую зависит тактика дальнейшего лечения пациентки Как В дальнейшем препараты извлекается. обязательно используются контейнеры для того, чтобы исключить возможное раздавливание лимфатического узла при извлечении его через порт либо через мягкие ткани. И тем самым возможный риск диссиминации опухолевого процесса по подкожно-жировой клетчатке и зонам тракарных портов. Для чего вообще необходимо выявлять сигнальные лимфоузлы при э, раке шейки матки? Это используется при ранних стадиях рака шейки матки. И как я уже отвечал немножко ранее: консенсусом, последним консенсусом СГ и биопсия сигнального лимфоузла строго рекомендована всем пациентам с ранними стадиями перед выполнением системной тазовой лимфоденектомии. И при этом все лимфатические узлы, сторожевые, а также подозрительные, должны быть отправлены на срочное гистологическое исследование. И только при выявлении N0, то есть отсутствии метастазов в сторожевых лимфоузлах, продолжается операция в виде выполнения системной тазовой и удаления первичной опухоли шейки матки. При этом возникает естественный вопрос: можно ли заменить системную тазовую лимфоденэктомию только на биопсию сигнального лимфоузла, как это есть при раке эндометрия? Опять же, по последнему консенсусу данная Процедура возможно при первой А1 стадии с наличием лимфоваскулярной инвазии, и с осторожностью возможно при первой А2 стадии с наличием лимфоваскулярной инвазии. При первой Б стадии такая опция пока что не рассматривается. Но в то же время нет рандомизированных исследований. Сейчас идут два достаточно крупных исследования, результаты которых будут в конце 2023 и в 2026 году соответственно. И в дальнейшем все лимфатические узлы подвергаются ультрастадированию, которое позволяет повысить диагностическую точность поиска метастатических лимфатических узлов для определения дальнейшей тактики лечения. И концепция поражения метастатических лимфоузлов включена уже в ТНМ-8 и деляется на микрометастазы, на опухолевые клетки и макрометастазы, что также влияет на планирование адюантной терапии. Спасибо за внимание.